Всем привет! На дворе воскресенье, 18 июля, лето уже официально перевалило через свою середину, поэтому нужно спешить закрывать запланированный проект, и коих на самом деле великое множество. Так уж сложилось, что в разрезе сегодняшней поездки я остался второгодником, поскольку планировалась она еще в прошлом году, но по ряду причин и обстоятельств, в том числе связанных с моей собственной ленью, она не состоялась. В этом году я решил разбить поездку на два этапа, и сегодня первая ее часть. Задача заключается в том, чтобы как можно дальше забраться на автомобиле до конечной точки маршрута, откуда в следующий раз мы совершим радиальную вылазку на поиски заброшенной пасеки, находящейся в горах. А пока стравливаем давление до внедорожного и продолжаем движение в сторону ущелья. дорога, многократно пересекающая обмелевшую горную речушку, уводила все дальше и дальше от цивилизации. В это сложно поверить, но более 50 лет назад в тех местах, куда сегодня лежит наш путь, жили люди. Этой дорогой, а точнее небольшим ее отрезком, по-прежнему пользуются, добираясь до единственной в этом направлении пасеки, ранее принадлежавшей киржакам. Кто там живет сейчас, мне неизвестно. На сегодня задача стоит иная проложить маршрут и подобраться как можно ближе к заветной цели, заброшенной в горах пасеки. Добрались до развилки, здесь дорога раздваивается. Направо она уходит туда, где еще, по всей видимости, люди держит пасеку содержит, а нам нужно немного левее, туда, где дорога уже полностью заросла и различима едва-едва. Наверняка заросла вся кустами, но ну, будем пробовать. Сколько проедем, метр два или километр, покажет время. После поворота на Киржатскую пасеку дорога попросту пропала, и же густой травяной покров как бы слегка намекал, что когда-то здесь была автомобильная колея. В те далекие годы вдоль реки тянулась дорога, по которой время от времени бегали борталы и грузовики, снабжавшие жителей медоносных домиков необходимым продовольствием и предметами первой необходимости. Спустя 50 лет природа забрала назад то, что было дано человеку во временное пользование, а горная река постепенно стирает былые тропы, отрезая человеку путь туда, где раньше он считал себя хозяином. Поехали подъехали к очередному броду, какой он по счету, я уже сбился считать. Загвоздка заключается в том, что через этот брод туда ведет дорога. Судя по картам, в ту сторону нам не нужно, потому что пасека располагается справа по течению реки. То есть нам нужно в том направлении. В том направлении дорога идет только по реке, поэтому сейчас принимаю решение немножко прогуляться, разведать местность и уже дальше будем смотреть, что делать. Потому что по реке вверх двигаться на этом автомобиле это глупо и небезопасно. На тот берег переехать через этот брод теоретически можно. Здесь есть относительно ровное, не глубокое место. Поэтому сейчас одели резиновые сапоги, прогуляемся и примем решение. Пойдем с нами. На самом деле это обе дороги в одном направлении Выше по течению реки была старая переправа, старый брод Видимо весенними завалами, старыми стволами Эту переправу испортила, засорило и сделали новый объезд То есть эти оба направления, две дороги идут в одну сторону Будем переправляться на тот берег То что я по-прежнему мог продвигаться дальше на автомобиле, не могло не радовать. Это означало лишь одно – пешая часть маршрута до заброшенной пасеки заметно сокращается. При этом я уже забрался намного дальше, чем планировал при прокладке маршрута. Хотя, честно сказать, городской паркетник – не лучшее средство для передвижения в подобных условиях. Друзья, на этом автомобильная часть сегодняшнего маршрута подошла к концу, по крайней мере для моего уровня подготовки. Дальше ехать просто нет смысла, потому что там конкретные мочеки, грунт не твердый, слабый, какие-то заболоченные места уже находятся. Здесь, видимо, неплохо веселились какие-то лесовозы, которые, не знаю, какой судьбой их сюда закидывают, в такую даль, наверное, подальше от глаз каких-нибудь инспекторов, которые могут выписать штраф за заготовку леса. Очень много слепней, мошки. Здесь большая влажность, повышенная и душно. Сейчас немного перекусим. Время уже половина первого, за полдень. И прогуляемся до нашей намеченной точки, на которой на карте предположительно остатки какой-то пасеки. Посмотрим, то это или не то. И на будущее запомним эту точку, докуда сможем доехать, потому что следующая цель добраться сюда как можно быстрее и прогуляться пешком. Там выше намеченной точки есть еще одна точка. Там уже более такие сохранившиеся постройки, какой-то домик и сооружение. Возможно, в следующий раз получится добрести до туда, но отсюда это еще очень далеко, несколько километров. Пока будем кушать, пить чай и выдвигаться вверх по течению реки. Природа в этих местах нетронутая. За годы отсутствия человека затянулись многие раны, и сегодня очень сложно разглядеть следы пребывания, а уж тем более проживания человека в этих краях. Буквально продравшись к реке, к тому месту, где раньше был брод, натыкаясь на высокую стопку высохших бревен, напомнившую мне небезызвестную игру в палочке бирюльки Скорее всего, ошибочно я полагал, что следы от грузовой техники и порванный трос принадлежали лесорубу. По всей видимости, сюда продирались жители, расположенного ниже по течению реки села, чтобы расчистить русло реки от весенних заторов. Это сейчас река напоминает небольшой горный ручеек. Весной же ее нрав куда более суровый и непредсказуемый. Не без труда отыскав переход на противоположный берег, через несколько сот метров, наконец-то нахожу остатки заброшенной пасеки. Ну что, наконец-то я добрался до намеченной точки. Сейчас у меня за спиной находится пасека, остатки от каких-то строений, сооружений, домов. На самом деле, это лишь первая точка, намеченная мной на пути Несколько километров выше вверх по течению реки есть еще одна точка. Там строение более сохранившееся, поэтому я не уверен, то ли это место. На сегодня моя задача сделать снимки этого места и показать человеку, который здесь жил около 50 лет назад, когда был еще мальчишкой. Если это действительно то самое место, то мы сюда еще раз вернемся. Но это уже совсем другая история. Сейчас пойду изучать остатки строений, сооружений. В высокой густой траве довольно сложно что-то отыскать. Отчетливо видны лишь каменные кладки хозяйственных построек, пробираясь к которым то и дело спотыкаешься о деревянной рамки ульев, которые за долгое время буквально вросли в землю. Внимание мое привлек хорошо сохранившийся бетон с ручками, возможно, когда-то давно использовавшийся для хранения молока или сыпучих продуктов. Сейчас здесь поселились местные осы, построив небольшой домик на стенке бидона. Отыскать крышку в этих травяных джунглях, как я не пытался в них всматриваться, так и не удалось, возвращая бидон на то место, где он лежал. От приткнутого к горе Амшанника остались лишь стены, да некое подобие дверного косяка. Крыши, по всей видимости, нет уже давно. Стены строения сохранились. Прочный скальный камень хорошо противостоит дождям, ветрам и непогоде. За столько лет аккуратно уложенные друг на друга ровные плитки скальника, кажется, не сдвинулись ни на миллиметр. Так и лежат, подпирая друг друга, будто вымощенная каменная мостовая. Неподалеку старая раковина, закрепленная к сгнившей и обломившейся доске. Рядом спинка советской панцирной койки, торчащая из высокой травы. Ощущение словно попал в музей с уголком советских вещей, когда-то активно выпускавшихся и применявшихся в народном хозяйстве. Наверняка в этой густой и высокой траве лежит еще много вещей и предметов из прошлого, в один момент ставших никому не нужными. Ну что, материал на сегодня собрали. Делали несколько фотографий, теперь осталось их показать и удостовериться, что это именно то место. Но мне кажется, что это то место, о котором шла речь, о котором я говорил, судя, по тем рассказам, которые я слышал. Случайно заметил, что под ногами просто полчища ягод земляники и таких размеров, которые я еще никогда не видел. Размером с дачную клубнику практически. Очень сладкая, вкусная ягода. Здесь ее просто, просто очень много. Время половина третьего, поэтому будем выдвигаться в сторону машины, пьем чай, перекусываем и возвращаемся в город, в цивилизацию. Надеюсь, что при хорошем раскладе будем там часов 7-8. Ну все, пойдем обратно в лагерь. В это сложно поверить, но более 50 лет назад в этих местах стояла небольшая пасека. Одна из семи здешних пасек, принадлежавших системе совхозов. Собранный мед сдавали государству, получая за это не столь большие по тем временам деньги. Поэтому рассчитывали в те времена по большей степени на себя. Держали скот, сажали картофель. Закупалась лишь самая необходимая – лука, крупы, сахар, в том числе для подкормки пчел в зимний период времени. С одной стороны, такая жизнь больше похожа на выживание. Быть может, так оно и было. Но если взглянуть на это все сквозь призму, активно популяризируемое в наше время слово «независимость», то 50 лет назад люди, жившие в этих красивых и отдаленных местах, были куда более богаче, чем современное поколение. На сегодня поставленная задача выполнена, намеченная точка взята. Настроение просто замечательное. Дорога, которой сейчас предстоит возвращаться назад – тоже оставило очень приятное впечатление. Попадались такие участки, на которых приходилось рулить, расчищать себе дорогу и думать головой. Ну, в том числе попадались и относительно легкие участки. А на этом прощаюсь, но лишь до следующих встреч, потому что за кадром еще осталось очень много недосказанного. И надеюсь, что в ближайшее время мы сюда обязательно вернемся. Всем пока!